Что вам нужно понимать, в какой стадии вы находитесь, посчитать, какой капитал нужен, и если он еще далеко у вас до цели, то как раз таки депозиты, облигации это для вас риск как раз таки недополучать доходность. Потому что если вы начнете к акциям присматриваться, когда уже словно за 60, то там риск того, что уже новых денег-то зарабатывать нету, ни сил здоровья и возможности, а рынки могут там такую-то не давать. То есть нужно для себя каждому определить, да, ну и нужно понимать, что облигации, депозиты это гарантированные инструменты. Опять же, про облигации подчеркиваю, как, кто гарантию да, дает, нужно помнить. И они более предсказуемы. Тут нужно еще тоже соотношение долей в своем портфеле. Рассматривайте свой капитал всегда как нечто единое целое, не смотрите просто на кусочки. Рассматривайте вот такую долю, вы считаете для себя там, в акциях, вот для себя в облигациях приемлемой.